Три мужика хвастаются друг перед другом. У кого жена глупее? Первый говорит. «Моя купила принтер!» Тишина. Он. а компьютер компьютера-то нет!» Все смеются. Второй. «А моя купила сейф для бриллиантов!» Молчание. Он. «А их у нее нет!» Все ржут. Третий. А моя идиотка поехала, значит, на море, взяла с собой чемодан с презервативами. Все фиевшие рты пооткрыли. Он. А члена-то у нее нет! Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.